Мир всем дорогие. В январе несколько семечек посадила я ветром у меня с землей было, ну и в общем там укроп посадила, укроп уже вырос, мы его съели и посеяла несколько семечек помидор. Вот из них три штуки выросли и уже довольно большие стали. И Свекров посоветовал мне укоренить, в общем их обрезать большие ветки главные. Сейчас хочу показать, что получилось. Недели полторы назад я отломила верхушки у этих помидор и уже вот такие вот у нас корни выросли. Самый большой цветочек надо тоже оборвать. Вот что-то не пойму, оборывала я его ли нет уже. Вот. Ну эти семена более посейные экспериментальные. Это не крупные помидоры, мелкие, просто чтобы вот потом быстрее начать салатики делать со своими помидорами. Сейчас, в общем, посажу я эти отростки уже готовые с такими хорошими корнями новые горшочки. В свою очередь, которые растения я отрезала, тут они подсохли и уже пасынки выросли. И в принципе вот этих двух пасынков будет достаточно. Вот, все, что там дальше будет вылазить, вот это надо аккуратненько будет убрать тоже. Здесь вот один большой пасынок и новый маленький. Вот их тоже два оставлю Ну а это, собственно, помидоры, которые по сроку посеяны. В общем, в начале марта они вот зашли. Маленьку растут, еще не все взошли, но зайдут по маленьку. Сегодня просадила по косочкам. Вот ее из трех. Помидор. Мы получили шесть.